Всем привет! С вами Юлия и мой факультет рукоделия. И у меня сегодня для вас несколько посылок с Алиэкспресс, которые я хочу показать вам. Количество посылок небольшое, но, уверяю, вас будет интересно. Поэтому досмотрите это видео обязательно до конца и вы сами все поймете. Вот такие милые штуковинки я нашла на AliExpress. Я надеюсь, вы уже догадались, что это такое. Да, это... Заглушки на спицы, чтобы наши петли не слетали, когда мы оставляем вязание. В наборе идет 6 штучек, стоят они сущие копейки, не помню, что-то около 100 рублей. Мне они очень понравились, поэтому я взяла именно такой набор. Раньше у меня были заглушки вот такие, двух размеров, побольше и поменьше. Но мой собакин решил попробовать их на вкус и Маленьких заглушек у меня не стало. Поэтому я задалась целью найти такие на Алиэкспрессе. И вот, пожалуйста, нашла вот такой набор. Так что мне теперь их много. Следующая посылка. Если честно, я даже не знаю, что это такое и для чего. Это вот такой набор. Я не знаю, как он называется. Я бы сказала, что это наперстки, но они мягкие. И очень такие приятные. Они все разных размеров. То есть на любую руку, у кого пальчики побольше, поменьше, можно подобрать однозначно. И смотрите, для чего я искала такие штуки. Я любитель продвигать спицу указательным пальцем правой руки. И иногда здесь начинает вот это место болеть. Для того, чтобы защитить палец, я решила найти что-то подходящее. И посмотрите, что мне попалась. Я абсолютно довольна. Это очень удобная вещица. То есть, если у вас ногти, они не будут мешать. В принципе, пальчик дышит. Тут есть дырочки. И как раз вот это место, которым я проталкиваю спицу, оно здесь защитит мой пальчик. Так что, если для вас такая проблема тоже существует, можете перейти по ссылке под видео. Я оставлю все ссылочки, как обычно. И такие штучки себе купить. И да, если кто-то знает, что это такое вообще и для чего это используется, тоже напишите там в комментариях. Мне самой интересно, что это за штуковины. Вот в таком пакете пришел мой следующий заказ. Здесь красивая наклейка. Thank you. Пакет, конечно же, потрепался на почте, но мне было жалко вскрывать вот эту вот штучку, чтобы вам показать. Поэтому я залезла в него через низ. Здесь точно так же этикеточки всякие и все очень хорошо замотано в пленку. И вот смотрите, я снимаю пленочку. Ой, какой красивый цвет. Причем этот цвет передается почти как оригинальный. И посмотрите, это у нас тоненькая ниточка. Я взяла для себя зеленый цвет. Из этой тонкой-притонкой ниточки сплетен шнурочек и на шнурочке нанизаны пайетки. Причем пайетки голографические и разных оттенков. Если вот так вот посмотреть, видите, они разными оттенками переливаются. Я брала эти пайетки под определенный проект. У меня есть уже в наличии ниточки, к которым я хотела добавить вот именно эту нить, чтобы оживить полотно, чтобы придать изделию какую-то изысканность, чтобы оно смотрелось интереснее. И прямо сейчас я попробую, а вы не переключайтесь. Вместе посмотрим, получилось у меня попасть в то, что я планировала или нет. И еще одна посылка осталась. Она пришла у меня точно в такой же упаковке. И точно так же я ее открыла снизу. Вы только посмотрите, какая красота. Это у нас ХБшная ниточка. Состоит из пяти хлопковых нитей, на которые нанизаны паетки. Паетки здесь двух размеров: 3 миллиметра и 6 миллиметров. Вот так вот она выглядит. В каталоге это 19 оттенок. и Если вы перейдете по ссылочке под этим видео, вы увидите, как на фотографии они смотрятся. Вот. Ну, в принципе, на экране я вижу точно такой же оттенок, как и на его. То есть, цветопередача работает хорошо. И хочу сказать вам, что когда вы будете вязать, если подобрать ниточки, более-менее похожего оттенка, то нить вот эта хлопковая будет незаметна, а сами пайетки будут приобретать тот оттенок нити, который вы будете использовать. То есть не обязательно совсем-совсем искать нити в тон. И я вам чуть позже покажу, где я уже попробовала эту ниточку. Да, хочу сказать, что тот магазин, в котором я брала Размот делает по 200 грамм. Есть магазины, которые продают по 50, по 100 грамм. То есть, когда вы увидите, что цена сильно отличается, имейте в виду, что это разный вес моточков. Мой моточек вот таких размеров, на ладошке вы его видите, это 200 грамм, имейте в виду. И если вам не надо 200 грамм, выбирайте тот товар, где цена стоит поменьше. Главное, смотрите отзывы, чтобы отзывы были о магазине хорошие. У меня, конечно же, были опасения, не будут ли пайетки облазить. Но я уже связала изделие, постирала его. И вот этот вот блеск остался на месте. Нигде никаких изменений с пайетками не произошло. И вот моя работа, в которой были использованы пайетки. Мастер-класс по этой шапке, кстати, уже есть на канале. И вы, наверное, кто уже видел этот мастер-класс, конечно же догадались, что я сейчас буду показывать именно эту шапочку. Связана эта шапка из пуха норки. Пух норки я также брала на Алиэкспресс. На пух норки также вам оставлю ссылочки. Если вас заинтересовала такая шапка, такие пайетки, можете смело покупать. Качество хорошее, я ими довольна. И вот я попробовала некоторые варианты и могу вам сейчас их показать. Это пряжа кашемир с шелком. Ниточка 500 метров в 100 граммах. И в две нити я здесь вязала. И ниточка поеток. Вот так это выглядит. Переливается все. Поеточки играют, конечно, камера. Блеск поеток плохо передает. Но ну, я думаю, что видно, насколько здесь вот эта ниточка зеленая освежила пряжу. Получился такой меланж с переливами. Ну, достаточно интересно. Дальше я просто в две ниточки провязала пряжу основы. Для того, чтобы посмотреть, как будут смотреться, например, полоски. Да? То есть здесь мы не вставляем поетки, здесь мы вставляем поетки, И вот такими полосами можно сделать изделие. Вот. А тут я уже попробовала одна нить кашемира с шелком и нить поеток, То есть полотно получилось намного тоньше и здесь переливы уже более явные. В принципе, мне и то, и то нравится. Даже не знаю, как определиться. То есть, вы сейчас можете посмотреть и в комментариях напишите, какой вариант вам больше понравился. Еще у меня есть вот такая пряжа в зеленых оттенках. Это твит по составу верблюд Кашемир Шелк. Здесь нить с поетками не так сильно отличается по оттенкам нежели как вот тут вот. И не очень заметно, но она дает о себе знать. Полотно прям заиграло, да, засветилось. Очень красиво выглядит мне. Мне даже этот вариант нравится больше. Дальше я попробовала чередовать полосы твида и полосы нити с пайетками. И вот так это получилось. Жаль, что при помощи камеры очень сложно передать то, что я вижу здесь на его. Я думаю, что этот вариант однозначно заслуживает внимания. Пряжа после стирки должна распушиться. То есть это все еще в пропитке. Это бобинная пряжа. И вот эти вот прозрачные полосы с маленькими переливающимися пайетками будут смотреться очень даже неплохо. Ну и в заключение хочу сказать, что все покупки мне очень понравились. Все ожидания совпали с реальностью. Пряжа с пайетками отличного качества, что первый вариант, что второй. Я уже убедилась в этом. Одно изделие у меня уже готово. Здесь у меня отвязаны образцы. Вы все это видели сами, своими глазами. Так что можете сравнивать цены в каких-то других магазинах и не бояться брать, делать покупки на Алиэкспресс, если тут действительно будет выгоднее. А у меня на сегодня все. Пишите обязательно комментарии, ставьте лайки или дизлайки. Подписывайтесь на канал. С вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Пока-пока!